Чего вы понимаете в тюнинге выхлопа? Ни хрена вы не понимаете. Посмотрите, как надо делать. Вот. Это железо. Это все железо. И вот такой вот выхлоп. Короче, чувак, походу, болел машинами, а потом купил себе джиксер. Так что вот так надо делать выхлоп, понятно? У нас сегодня 26 мая. Время у нас 4 часа дня. Мы едем на джиксере 600 -м. Я рад приветствовать друзей, гостей и подписчиков канала глобусмота Мото. Друзья называют меня Патрик и мы занимаемся подбором мотоциклов. Давайте же посмотрим сегодня сразу три мотоцикла, которые мы подбирали для человека из Самары. Мы посмотрели ему несколько мотоциклов и это три модели, которые вышли самыми яркими. Я извиняюсь заранее за звук, потому что у меня тогда телефон очень сильно глючил. Поэтому звук будет не очень. Извиняйте, но я постарался выкинуть его максимально, чтобы вам было приятно смотреть приятного просмотра так вот он комиссионный мод на комиссии весь такой на мурмулях резиночки все на месте крепление под телефон неплохое кстати носок обязательно должен быть в обязательном порядке тормозуха тормозуха поменять надо потемнело уже это у нас МГА не оригинал, и это у нас МГА тоже не оригинал. Зеркала не оригинальное, значит вероятность падения высока. Пластик китайский не оригинальный походу, хрустит весь. Нет, это не оригинальный пластик, хотя очень красивый, очень хорошего качества. Так, наклеечка вот это вот что-то мне. Непонятно, да, похоже вроде. Наклеечка похожа, может быть пластик оригинальный, но что-то он какой-то, он без задних наклеек, непонятно. Хотя наклейки, наклейки все прям похожи. Ага, вот он лобаш у него был походу. Смотри. Фара, фара не оригинал, нам уже не подходит. Да, тут трещинка это полбеды. Я а то, что здесь вот подбитая фара была, поставили китайскую фару. Да, и пластик вот он не оригинальный. Собрали, так это все. Ну, и он, угу. Котского здесь, куда-то он прилег. Наклейки такие себе, в дешевый Китай. А, ну здесь видно, что она не оригинальная наклейка, видно. Видно, что она угловатость не очень хорошая, да, это не оригинальная наклейка. Это нормально, да, это или стенли? Да, это нормально, это каденция, поворотники стенли, да. Это просто на разных фирмах, на разных заводах заказывают, кто сделает, кто дешевле. Выхлоп чистенький, диски норм, диски норм. Сейчас замерю диски. Это маска 4, 79 78 при минималке 4,5. с половиной скоро уже менять надо будет да ладно минимально 4,5. с половиной да ладно ну да типа менять надо скоро Типа минимальный лимит 4.5 Сколько шум было изначально Так, здесь у нас 4.88, 87 и ищем Минималочку, минимально 4.5 Мин Так Еще раз, сколько 4.87, есть осталось Проехать 1030 и все, их надо будет менять Отломана Ручка Грузики не оригинальные не падать так 482 до да, 482 износ примерно одинаковый поджавешая чуть-чуть бремба стоит И здесь у нас радиатор такой себе нормальный наклейки джиксер обязательно это круто это круто четко молодежно Но то что фара не оригинал это конечно пипец воткнулся во что-то Будем смотреть, насколько сильно. Ну, в принципе, паук, походу, тут и остался. Его немножко подрихтовали. Скорее всего. Ну да, вот он, паук. Я родной. Сейчас покажу. Вот так вот, наверное. как бы это показать. Вот он, варился паук. От лабаша, Видно, да? Сварка. И, и, и. Вот здесь, получается, котка На, на демпфере так. норм рама рама вся синяя просто синяя она не черная она синего цвета и здесь вроде норм с другой стороны смотрим смотрим с другой стороны норм тоже ну, -то мне кажется здесь как-то странно все это либо он не сильно летел и во что-то воткнулся но это как-то блин не знаю Рама в идеале, то есть там все в идеале, как будто новая рама стоит, слышишь? Она новая абсолютно. А здесь что-то шлифанули, пытались. Что-то шлифовали там болгарки полировали. Тросик оригинальный стоит. А? Да нет, это нормально. Ну, так немножко отливать можно. Так, да, здесь было небольшое падение Ну просто либо он настолько глупо вляпался Вообще очень глупо упал Что знаешь, на месте с одной стороны На месте с другой стороны Что в него вошло, непонятно Ты знаешь, я думаю, он упал на одну и на другую сторону Не сильно, но у него зеркала сломаны у него сломан сломана была фара То есть в фару кто-то вошел Здесь покоцал И у него паук варенный Ты паук видишь варенный? То есть, как бы здесь такой момент, что либо кто-то в него вошел, а он стоял. Знаешь, настолько глупо могло случиться. Вот здесь паук не варен. Это все одноцельная конструкция. Труба полированная, да, но это такое себе. Тут цело, тут цело, тут цело. И тут все такое нормальное вроде. Ну, резина в принципе еще поедет, ее только греть надо будет нормально на 16 -го года. Здесь резина тоже такая чем более менее мягенькая. Только аккуратнее грить надо тоже 16 год. Колодки здесь еще есть, процентов 50 точно есть. И здесь тоже процентов 50-60 еще есть. Задние колодки есть, еще даже совсем свежие, походу. Так. Так, цепь звезды, да нет, нормальный. Цепочка у нас идет в Sun Stars. И на можешь колесо провернуть? Поворачиваю колесо. Еще, еще, еще, еще, крути, крути, крути, крути, я хочу син, син, син, синюю найти, да. Синюю найти, нет, синий нету, еще, еще покрути. Нет, замок не синий, я вижу, там замок был. Но замок не синий. Короче говоря, эта цепь уже не оригинальная. Ее уже меняли. Соответственно, здесь пробег 25. А сколько там пробег написано? А что вообще ничего не пишет, слышь? Вообще ничего нету. Ты видишь, нет? Тебе видно? Вообще ничего нету. Так а что толку-то? Тут все вообще, вся приборка загорелась. Ну, а, видишь, тут прибор как-то криво работает, видишь, она подбитая походу. Но она то работает, то не работает. Сейчас я фонарь беру, Покажу в чем прикол. Она как-то тускло работает вообще. На камере она работает ярко, а так вообще она тускло работает очень. Ну короче говоря, какой-то подбитый мод я не хочу выбрать. Да? Ты согласна со мной? Мне не хочется. Да, сидушка вообще причем так топорно перешита, что просто пипец вон. Каким-то материалом взяли. Обернули отвратительно. Бак покрашен. Да? Да, покрашен бак. Или нет? Да, перекрашивался, походу, нет? думаешь, что заводу вот так вот сделал, кантик? Ну хрен знает. Бензин, что бензин? Бензин есть. Привет, а. нет, нет, по цвету он, он... Ну в принципе да, замок не изнасилован. Я не могу сказать, что он в пламбу Цвет морды разный. Вот морда разный цвет. Это пластик китайский. Не заведи его. А? Заведи, а то что я сцепление выжимаю. Держишь? Да, да. У, все, давай пока. Не хочет. Все, давай пока. Не хочет у нас. Все, Короче, мы уходим. Он нам не подходит. Я не хочу, чтобы мои... Заказчики ездили на таком мотоцикле. Все, отбой. На такой далеко у вас? Или птс хотя бы, если фото есть? А пластик китайский стоит, да? А можете продиктовать мне номер? Видим. 76. Угу. Номер двигателя. 546, спасибо. А сколько хозяеву? Девочка одна. А, не на вас научите? Нет, он еще вообще не научился. А. Вот давно брали? В декабре. Ну, привезли откуда-то, да? С Америки. Под вас везли? Нет, под девочку. А, ну в смысле, вы у нее купили, да? А. Научить вообще ни разу не было, да, получается? повис такой. Аккуратненький, да? Все ну, да. Просто наклейка вот эта вот не оригинально поэтому спросил. А что было? В конце налево с Американкой а девочка направо. Зеркала поменяли, видимо, да? Нет. Потому что на них даже коцак нет. Ну, да, смотрите. Ну тут это не является такой же прям жестяком, как видно. А там и какого -то, какого, какого -то. А. Ну, обычно если скользяк, он сильно царапается. А он у вас давно? А. Как, не катались, пока? Ну вы просто с декабря с того года, 19-го? Да. Ну, в этом году катали. Да. Че, не зашел? Или купили, чтобы продать? Нет, нет бульвард, я боливар просто А ну да, вы вот документы писали. Ну, бульвар то такое дело. Я бы не стал. Ну, этот мотоцикл не похож на боливард вообще, кроме того, что он в сузуки. 486 486 он было, там было 4 раза 5 4 с половиной минималка тут у него пробег 1035 Пять. Четыре семьдесят. Минимально четыре с половиной. На спидометре пять и цепь уже поменяли. Длинитель чего? А это вы ну, с Японии, с Америки? А. А оригинальный выхлоп есть вот стоит, уже этот сухарь. А можно у вас кучки попросить? Полазить чуть-чуть, если не сложно. Спасибо. Так, хвостик целенький. грудь. А хвоста оригинального нету, да? Ничего больше нет. Лопан же нет. Да. Это Да, если не сложно. Ничего не перешивалось. Баб вроде не крашен. баб чистый. баб чистый. Можно, да, в замочную сплажу? Опа. Вот так. Было прям не насилованная такая нормальная здесь уже заслонки нету не, не не я, не я не в курсе сталкивает. так вот уж обычно западает когда пробег 20 да я просто а. не до конца вставил так и чего у нас пишет ничего не пишет пока не заведем не напишет что ли можно и нажми кто нибудь нажмите а, вот написал, типа, четыре. Ну да. Ну да. Угу. Получается морда вот эта вот, да, неоригинальная. Здесь. здесь просто не налезло что-то, или тут что-то хрустнуло тут. При сборке или что это. Нет. Вот. А, у него здесь воздуховод отходит, который а, вот это, от сетки. В связи с чем? Вот, он падал на правую сторону, там крыло даже подмятое, Я просто не понял, почему на пластике ничего нет, на крыле есть. Вот. Ну, почему, кажется, крыло Может быть, да. Да, здесь чуть-чуть. Здесь у нас зеркала оригинальные, то я вопросов нет. Грузики не родные. А он, когда вы покупали у девушки, он этих, этих был? Или вы ставили уже, да? Но там как бы были хоть что-то? Да, конечно, там уже следы даже оставили. Но следы, от чего вы имеете ввиду, от падения вот здесь, вот под низом, просто я вижу что царапина. я то ее не вижу, Если я вот вижу, да, я просто вижу, что следы, я поэтому и спрашиваю, как бы, он получается, на этот пластик типа не падал, что я не могу понять, на этот пластик, да, это вы здесь просто другой пластик одели на него, да, за была вот здесь, вот такая, uh -huh. вот uh -huh. тут, ну, просто здесь это подкрашено, да, вот это вот, просто вижу, что он это как будто украшенный просто, да, наклейку вы сами клеили? Да, конечно. Вообще очень круто. Украшено, ну, вот белая, mm -hmm. потому что это, если смотреть, с А наклейку где покупали? Заказывал. Ну, это же не оригинально. Ну, почему? Она просто толстенькая такая, ну, поэтому спрашиваю, где заказать, она очень качественная. И покрасил вот эти две, mm -hmm. и вот эти две синих. Я просто, ну, да. Крыло и... Ну, крыло, видимо, крыло Но не, не красит. Ну Я вижу, да, с баком просто похож, да, просто, ну, я поэтому и спрашиваю, что я вижу, что что-то было, но как бы вижу, что не, не, не такое критичное, как просто по нему не видно, что с ним что-то было. Внутренности показывают, да. Не, по поводу, по поводу падения я даже не спорю. По крышкам да, вот видно, себя, да, то я поэтому да. говорю, знаете, как бы умеет такого, что там, ой, там что, это тут царапина, там нет, царапина, нет, это ну... бред, да, это бред, потому да. что мотоцикл, да. мотоцикл сколько лет уже, поэтому, то что он Крышко падал, как это как нормально, был, ну, знаете, я думаю, да, да, да, да, вот здесь рама, здесь кутертая, да, здесь да, тертая да, рама, соответственно, да. отбойники сразу отбитые были бы, вот, грузики, понятно, поменяли, ну, чтобы как бы грузики внешне, ну, просто, не знаю, мне кажется, черные, хорошие, ручки разные, конечно. Ну, честно, пробегу не верю, потому что, ну, это лично мое мнение. Это я был, думаю, тут тысяч, тысяч 15 а до 20, это, я думаю, здесь. Не вот, не ну, какого-то же я тут, как бы, пока что не наблюдаю, что-то жесткого такого. Да. Ну, то, что здесь подделали, это, как бы, это, с это с больше перья, похвально. Перью, все. Угу. Там, может, месяц назад. Пыльники пыль... не меняли, да? Нет, пыльник не менял, а сам угу. менял. Ну, ничего не пыльник. Да, ну, возможно? да. И резину переднюю поменять. А? На фаре, да. Кстати, фара, мне кажется, не оригинальная. Там, там только ДОТ написано. Но я не буду спорить, потому что ДОТ это американцы, поэтому для них, может быть, я не знаю, у них же вроде завод в Америке, даже джиксеровский есть, да, по сборке, не помню. Поэтому тут как бы то, что оригинальная фара или нет, я не могу сказать, но она, по крайней мере, очень хорошего качества, потому что видно по ней там все логотипы, шильдочки. Отражатель не вызывает. Я сегодня смотрел РР-ку, у нее на переднем здесь тоже все надписи есть, там все стендли написано, а внутри видно, что отражатель китайский. Ну то есть видимо наклеили, она запотевшая, короче, видимо наклеили просто с оригинальной фары. Фару, честно, я не заморачивался, я туда оставил, но перегорает, прям вот один выезд, и ехал уже без ксенона, сгорел. Блок сгорает? Обычно сама лампа сгорает. Нет, лампы лежат, все нормально, а у меня наоборот, у меня три блока лежит, а ламп нету. Я плюнул. Все, оригинале, да, тут вопросов нет. Хвостик подсветку выделали, так и пришел, да? Нет, это же я купил вот эту штуку. Вот эту, а, целиком, вместе вместо этой фигни, прикольная. Это под да, специально? Это на Алишке или где? выглядит, очень клево. Резину заднюю менять нет смысла, а переднюю, да, стоит. Колодки есть, колодки есть. Ну вот что, я думаю... Почему? Нет, в смысле... 90-е стоит. Баллон вы имеете да. в виду. Я говорю колодки есть. А, а, да, а да, то что, да, что здесь, на, я, я не смотрел на, на резину на эту, 180. ну как бы здесь 180, 180, да, 190, так у нее на 750-ке 190 аж идет. Ну так это 600. 600. Ну да, да, да. Я, и как бы чувствуется, да, что рулится хреново? Ну если нет, если где-то на трек выезжать, то я бы посоветовал все-таки 180. Ну да, а так-то? А так, ради бога. Ну вы вот ездили, рулится нормально? Да, совершенно Тут многие люди тоже приезжают, а поставь мне 200, я говорю, ну куда тебе 200 ставить? Ну, да, ну смотри какие цели, если да. у вас по прямой ездить, да хоть 300. Да, да, автомобильную. Ну в принципе все ясно. Так-то вроде ничего, я бы еще раз газовал у вас, с вашего позволения. Пожалуйста, пожалуйста. Нажми, пожалуйста. Нажми. Нет. Ошибка, что горит? Какая? ИФИ. Ошибка моргает. Ох... Либо бензин. А, да, бензин. Да, а сейчас, правда. Да. Блин, на нем едешь, едешь, как надо. Заведите, фига Фигак, опять загорается. Это бензин. Да? Вроде нет, это бензинный, раскрыт. заслонки что там нету сейчас, да получается, да. а не заслонка стоит Заслонка стоит, но нет такого нету, да. да Там уже да, потому что это не масло, масло бахрома бы там уже было, полный выклоп бахромы был Так, и в принципе, что я еще хотел, в принципе, покачать, я, наверное, наверно подвеску сейчас гляну и вы как думаете? Зачем вот это сказать? Да, это скорее всего для занижения, а -а -а. Или для завышения, а -а -а. а -а -а. скорее всего, а -а -а. я не знаю, ну, потому что они же а -а -а. все. Так. давайте скинем. А -а -а. Держите? Да, да, да. Надо вот посмотреть, для чего он нужно. А -а -а. Он сейчас, он сейчас высокий, это скорее всего для завышения, а -а -а. вы сами, красиво. Сейчас от, от родного там где-то отличается. Ну, разница по подвеске есть, вот когда он здесь постоит и когда ну, выйдешь по улице. Ну, понятное дело, что масло нагревается. Я ну, просто да. смотрю, чтобы оно что щелч он щелчков сейчас... не было. А, нет. нет. Сейчас такой жестковатый немного. Сейчас ну, качество да. Особенно когда зимой надо циклы смотришь, они такие жесткие все. Стоит, да это Стоит, да? Да, да, да. Надо, да, да. чтобы ты знаешь, что его жопу нагрузить ему? Нагрузить? Ага, нагрузить. Где-то не нибудь -не жопу. Не-не-не, не нагружу. Да нету еще чековцев? Нету. Не, не закусывай. Надо да. закусить, да? да? Нет. да. Нет. Так, вам поможешь поставить? У я, в принципе, все. Тогда чуть-чуть подним ко мне, если <laughs> можно. Сейчас, так. Давайте, наверное, отчёк вам. Ну, подкат. подкатывай, А, так оставим себе, да? Не, не, сейчас замерзу. Дай его будете задвигать. двигатель. Ну, подкатывай, я заберу. Угу. Это же он такой самопальный, мальца. Замерзу, он очень высокий. Ну, ничего страшного. Замерзу, он помочь. Давайте, я, может, перебору. Не, не, не, я заберу сейчас. Все, тогда, спасибо большое. Так, цена напомните какая у 4,95. Готовы отдать его за? А я поторгуешь на море, на момент покупки? Да. Вы, ну, в смысле, если, например, вы, чтобы я сейчас человеку сообщил, сколько? Ну, потом когда будем забирать. Я понял, хорошо, ладно, я спасибо. Ну, просто, ну, все-все. Представляю, поменять на... А, обмен? На бульвар, да. да. Ну, у меня есть об вам обмен, но я не думаю, что вы захотите его. 109? Да, м 109 А что, чё, при чем мне захочешь? 2005 год. А, 5? А какой? Отлично, вроде, с 6-го. Были с 6 да. Ну, я имею в виду, первый который. А все, ладно. Спасибо. А говорили, владела девушка, да? Разная, и кто как, Давай взорву, как это было год назад. и Уже так целый час сидит с А Держу можно попросить вас сюда поставить его? Ну, а, да ну, можно? Да, да. Ну, я, я, я, конечно, могу покатить, но мало ли. А он получается на, у вас во владении сейчас. Смотрите, он на такой ага. То есть он на учете на питере ну, на питерском парне стоит. Угу. Вот. И получается, все. Что... Я его купила у него и до сих пор на учет не поставил. Помочь? Да, Забрал, седали, mm -hmm. Думал, что, наверное, не забрал в прошлом сезоне конца думает наверное буду ездить а мне вдруг продал сыр я понял хороший за недорого да а? за недорого ну, продал 17 год mm -hmm. сыр получается его номера да это его uh -huh. вот э, за 920 uh -huh. нормально причем yeah, а можете зажать тормоз, я чуть жопу на себя дерну сейчас? И чуть назад его можно. Угу, спасибо. Все, все отлично, спасибо. Так, у нас броня здесь стоит, да? То есть там еще единственное, это стоит, как его. Страшно, что нам на кнопку отдельно. Я понял. Uh -huh. Лап чуть-чуть подгорел, да? Да. А? да Лап чуть-чуть подгорел, говорю. На солнце, видимо, стоял, потому что видно, что он прям желтит лак. А он не может да, он прям желтин. Да, тут и через солнце, через окно тоже может еще хуже. Так, я могу по хозяйничу чуть-чуть. По, по хозяйничу. Ну, мало люди разные бывают, знаете... не, не, не. Так, замочек работает. Отлично. Пластик-оригинал. Пластик, Пластик-оригинал, пластик, и он у нас 12... 12 год, январь 12-го года, да. Ну, вот у нас 12-го, блин... Получается, салон в салон... В 12-м там попытается... Угу. Скорость, да. А подвеску можно глянуть? А, с собой нет, ну, нет. фотографии, да, хотя бы. Да, Мне бы номер двигателя и рамы, чтобы продиктовали, чтобы я сверил. Потом да, все да, равно, конечно. когда будем покупать, мы все равно, конечно, сверим еще раз. А -а -а. И он получается через договор. То есть он. А договор у вас от того на ком номера или от нее? А -а -а. От нее на меня. Но договор понял. от нее тоже есть. Ну, от от получается, да, уже. получается, нам нужно будет там, условно говоря, от Петрова. На от нее. Него на нее, от нее. На да, да, да. Смотрись, значит, да. А вот, даже с ней связь она может помочь. Отлично. Как, как, как, как Масло Матюль 700, бензином не воняет. Ну, видавно. Грубо говоря, подготовил к сезону. Угу. И, и не удалось. Да, проскатился несколько раз. И все, и забрал сыр. Ну, в том -то где-то. Упал немножко, да. Да, есть даже фотография. Угу. Ну, uh -huh. Не, ну понятно, что несерьезно Мотоцикл не паданный только в салоне, и то не всегда. Ну вот, если в завтра то самое, девушка завалила. Но, вот, mm -hmm. да. Да. да, ну здесь скорость примерно там 10-15 кмч примерно. Да, там да. Какая-то такая фигня Слушайте, там. А получается блогерша ездила, это как бы либо я так и не понял. Что? Она, смотрите, ну считает, ну, это считается блогером. Нет, в смысле, я не то, что она блогер, я имею в виду, что это она ездила или он ездил. Она ездила, вот. Угу. Как раз она на нем ездила. Там угу. она забрала его 5 тысяч или 6 тысяч угу. километров. Сейчас 17, то есть она покаталась угу. в сезон. У нее, получается, парень разбился в прошлом сезоне, но угу. она и продавала. Я понял. Ну, а мы с ними птаемся, она приезжает иногда фоткаться, фотки ну, для своих соцсетей. Угу. Так, 4,77 из 5, минимально 4,5, нет, тут, наверное, больше было. Минимально 4,5, тут еще 79, тут еще катать и катать. Сколько у него пробега, 1035, наверное, да? А? 1035 у него пробега? Нет, 17 тысяч. Давай. 4. Он же Америкос или наш? А, дилерский, наш дилерский, да. Просто ППС не вижу, поэтому и спрашиваю. Нет, 17 тысяч. Ну, хотя по городу, если стоп-тормоз, туда-сюда постоянно может быть. Ну, да-да-да. Тогда... Ну, а видел он или нет задних колес, мы не знаем. Мы можем только в это догадываться. Ну, не видел. не видел. А он получается, девочка сама ездила в нем или мальчик с ней ездил? Нет, нет. сама а. и, зато, и Мальчик на М -м -м. И из этого так резина 19 год. Меняли, да, ее? Да, сейчас А, понял Резинка норм Так, передний диски норм Колодки еще походу Может быть даже оригинальные Может быть, хрен знает Сейчас по цепи посмотрим Задние колодки менять не нужно Ну, посмотрим, что у нас тут А можно вас попросить Немножко я его этот, натяну его. Чтобы заднее колесо прокрутить. Ну вот так вот. Что ну вот на себя его немножко да. вот так. Ну или колесо поверните. Давайте, Давайте я подержу, а вы колесо повернете. Да. А он на, скорость, да. на, на Вот, да, все вижу. Все не надо. Оригинальная еще цепь стоит заводская. Поэтому может быть вполне вероятно, что пробег похожий. Да, цепь уже через пять приедет, поэтому я верю, вполне может быть, что пробег. А вот заднюю сидушку что-то где-то. Она, короче, ее потеряла. Она ее остановили в Мотобат Она ее не защелкал, но потеряла. Заказывали на Алиэкспрессе. Угу. Поэтому это да. Угу. Причем я уже заказан. Понял. Я так, ну, Понял. Так, а здесь снимается, получается, по бокам, да. Нет, нет, нет. По бокам снимается, да. Мне просто дали дались куда-нибудь ну, С вашего позволения могу, да? Да, да, да Так, на вроде все Нормуль, 17 тысяч Так, где у меня фигня? не нашли еще? Ну, окей, а, ну давайте А, скачиваете? А, да, я понял, сейчас сверим сразу номера Мотор холодный 12 градусов на металле здесь тоже 11 градусов, поэтому никто ничего не грел. Да, да, да, спасибо вам за это, да. И типа стоит, чтобы не мыть, там Не ну ничего такой. Радиатор вроде чистенький. Сальники-пыльники. Пара здесь дот стоит. Что тут еще интересного? Ни хрена. Тут бронепленка тоже, да? Не да, он тоже в броне. Быть. Он в броне тоже. Это первый владельцы. Понял. Как Что-то походу у них у всех что-ли написано. Вот не помню. Ну, вот это скажу, стробоскопы, которые стоят, да? Да, ну лучше завести и тогда... Я понял. Оригинал вот угу. Я вижу так. Не протерто да. Давайте сверимся Так, номер двигателя Ой, сначала номер рамы Давайте GS1 Вот это, да, да диктуете угу. И номер двигателя Все, спасибо, вопросов нет. И один владелец по ПТС, получается. Да, да, вот смотрите. Вот uh -huh. ПТС. Uh -huh. То есть одна сторона. Uh -huh. Куплен когда там 23-го местная 12-го местно и получается. Так, сейчас. Нету ничего. А, ну, а. Ну, ну я понял, я понял. Правильно. Я к тому, что я... Я больше мне важно, чтобы он местный был. Но имеется в виду дилерский. Да, да, да. Вот, смотрите, вот вторая сторона. То есть, ну, получается, получается, дилер, да, да, да, и второй вот человек куплен Все, его. Ну, он 4 октября 2013 -го года, ездить угу. дальше так, все, понял, понял, хорошо. Такие вот коцкие, коцкие царапки, здесь на раме небольшой скос есть, то что от падения, видимо камушки какие-нибудь, на рельсах, на родине бы шлепнулось, скорее всего. Диски вроде не покоцаны. Так, здесь отбойник есть, сюда никто не лазил. Вилку не трогали. Отбойник есть. Наклейка. Оригинал. Вот такая вот должна быть оригинальная наклейка. Это сегодня просто мы снимали видео тоже. Такой же мотоцикл. И у него грани, знаете, вот здесь вот прям четкие грани алмазные такие вот. А все говорят, а как их отличить? Потому что она как надутая просто. А это вот оригинальная, нормальная наклейка. Вот она эксперты говоря, осматривают и столько нового я просто второй сезон не не не вот это оригинальная клейка так ну мне в принципе все нравится давайте только его сейчас заведем послушаем можно да с вашего позволения как он был можно попросить вас или сцепление или нажмите что-нибудь да сцепление 4 Да, он завелся на все 4 И вопросов у меня как он завелся, вообще нет Работает он круто, конечно потому что Сузуки Послушаем Учитывая, что он еще масло не разогрелось Работает неплохо Выхват здесь стоит оригинальный. Я считаю, что может быть даже да. Его надо будет разбирать, наверное. Это по звукам меня вообще ничего не смещает. Все на русском языке. Все Обожаю дилерские мотоциклы. Здесь тонировка стоит. Пленка тонировка. Да, тонированная пленка, вот она видно. Здесь все оригинал. Похоже или не похоже? Да, здесь Takodense оригинал стоит Там не видно просто его Вот он, Takodense Здесь должно какой-то быть а, не вижу Не вижу Свет горит, не видно, но там что-то да, написано непонятно ну, хотя горит нормально отдельная клавиша тродоскопы а как стробы включить а? стробы как включить да. она не включает может там с какой-нибудь клавишей идет вместе нет ближний дальний. нет Попробуйте ее прям сильно клацать, она бывает глючит, как клавиша. Во-во-во, вижу, вижу. Ага. Да, ну да, интересно. Но... Надо будет клавишу поменять просто, да. Все как мы любим, инстаграмчик. очень а? хорошо, А? Очень хорошо, может, вы Ну Видите? да, я понимаю. Но за это... Я бы эту клавишу поставил с чем-нибудь совместно, то есть включил, например, дальнюю ну, воткнул бы, да, там, чтобы она загорелась и а, потом убралась, ну, ну, чтобы да. если гайцы там, а как докажи, да? Раньше, раньше, раньше была наклейка, тот полис, он бы его забирает, типа полицейский. Ага. Бы. Так, ну тут вроде такого особенно ничего не крутилось. Вилку что-то ходу разбирали Что-то может быть сальники меняли Все-таки 9 лет мотоциклу вполне может быть Я разгазую, можно? А, стопак у нас вот такой Моргающий стопак Моргающий стопак Так, задний тормоз задний тормоз не работает, задний тормоз не работает, так, сцепление, рычаги, дали, на ксеноне он, да? А? На ксеноне. Да-да, да, есть... да, ксенон, ксенон стоит, да. Вот единственное, установили вот эту штуку, Это я сам заметил, вот, когда просто так газишь. А, я понял. Не, не ну я понял, да. Я сам устанавливал, это вместе с да, да, я понял. У меня такие же продаются. Так, ну ладно, разгазуем, тогда, попробуем. проверка идет на 60 градусов да. вопросов у меня по звукам вообще никаких нет работает так. и нижние клавиши да, тоже все работает, все переключается соответственно вот эти клавиши тоже работают и соответственно отсветка все работает ну, у меня вопроса по общению практически, кроме того, что там где-то что-то падано было. это Понятное явление. Вот, бак открывали, соответственно, обслуживали, соответственно, вилку, скорее всего, открывали, делали, может быть, сальники, пыльники меняли, может да. быть. Да, Ну, как бы за 9 лет, там, за 8 лет уже вполне может быть. А цена какая, напомните? Вообще 510 стоит, но тут Я так понимаю, вы торку месяц до 500 хотите? А? Торку месяц до 500, ну, да? где-то 500, может, 495. 6. То есть, где-то 480, да, там, 480. 360, где-то так. Да. Я ж почему и спрашиваю, какая цена максимальная, чтобы я человеку просто ну, сообщил. Ну, сообщил. 490. 490, я Потому что мы сегодня смотрели ну, такой же. на то, чтобы отреставрировать вот это. Угу. Ну, просто смотрели за 490, там, конечно, и выхлоп стоит, там такой он весь тоже, интересный тоже. Без таких коцок, он прям весь восстановленный. И как бы, что примет, какое решение человек, я не знаю. мы не, ну, сами знаете. Да, да, да. да. Я говорю, грубо говоря, торт, а то, что вот это. И там у него написано 5 тысяч, там на самом деле 15-20 примерно. Так. Ну, так же, я говорю, 15-20. Ну да. Поэтому, то есть. Не, смысл... ну я думаю, если там, условно, если бы вы сказали бы это 480, то он его завтра уже взобрал бы. Да? Ну, я думаю, ну, так. Там же, может, там 485, тогда уже. Хорошо, да, мы сейчас сообщим. В принципе, мне можно нравиться и какие-то там косячки, но это не без этого. Ну, поэтому я говорю. Да, это... я понял. Мне честно, мне цвет не очень нравится. Мне вот синий белый больше так клещает. Ну, хотя тоже такой. Нормально. Можно, да. Если, бы он был бы целиком белый, тогда да, тут просто ну, вот, ну может это, если поснимать вот это вот, это... вот это мото поснимать, может, он ну, и по-другому бы смотреть. смотрите, как его взял, я там не и Это не понятно, я, я, честно, я даже ехать не хотел, потому что вот эти наклейки все увидел, вот эти но вот, ну, иду, как-то... Знаете, вот эти наклейки? Да я не знаю, не на, не, не сдирайте, да, я понял, конечно. но я к тому, что, <laughs> я, я, я даже ехать не хотел, думаю, блин, что-то какой-то, ня няшный пипец какой-то. Ну да, я согласен. А когда катается девочка, соответственно, да, более-менее... Mm -mm. Я, я сколько девочек не обвиняю, не то, что ее как бы, да, может быть, когда девочка покупает нормальный аппарат. Но в большинстве случаев девочки покупают такой себе аппарат, уже хрена не понимают, и как бы им втюхивают какую-то фигню, они потом на нем ездят, и потом приходится в него вваливать, они ни хрена не вваливают. Этот мотоцикл за ним ездили в Питер. Это я не спорю, Мне это память, да, нет, это да, этот это нормально, А вот все мотоциклы, которые нет, вот, владела знаю, девушка... У меня знакомая взяла у двух перекупов, две знакомые. Один джикси uh, 750 утопленник, два раза. Mm -hmm. Два раза утопленник? Да, и. Из Японии, это, что ли? Наверное, я не знаю, там, хорошая. А вторая вот, теперь мучается у меня там и пицы, ГРМ, кама. Как нам ну, посоветовали, типа, друзья. Я понял. И так не тут все, я конечно, не все оригинально. Он ездил за ним в Питер, получается. Угу. А блогерша здесь живет, да? А? Блогерша здесь живет. Да, ну, под Москвой. Я просто думал, это блогерская, блогерша Питерская, я понял. Не, не, под Москвой. Понятно. Все, вопросов нет. Спасибо большое на, на связи наверняка вы друзья уже догадались какой мотоцикл мы решили забрать и соответственно мы за ним приехали предварительно проверив его по всем базам подготовив договор купли-продажи взяли два шлема и приехали сам своим пешком что говорите деньги пришли да, деньги пришли 480 тысяч 480 000, все хорошо уехать на мотоцикле но перед этим прокатиться на нем чтобы понять что это такое хороша ли у него ровная рама так давайте же посмотрим как это обычно делаю я только не надо пожалуйста кричать мне о том что ой вспомни пожалуйста. Не езди без рук, никого не принуждаю повторять за мной то, что делаю я, потому как это делаю не для того, чтобы повыеживаться, а для того, чтобы проверить технику, чтобы я был уверен в том, что мотоцикл, который я отправил, с ровной рамой и никуда не тянущий ходовой, и также не вылетает вторая передача. Никому не рекомендую делать так и со старта разгоняться на второй передаче. Принимается любая конструктивная критика в комментариях. Деньги продавец получил. Тут очень интересная история: то что на учете он стоял в Питере и больше после этого Каталась еще девушка, и после этого катался еще парень, который купил его вообще на своего двоюродного брата. То есть мы сейчас, получается, покупаем мотоцикл не совсем у того человека, на кого даже договор. Рискуем по полной программе, но сейчас хотим найти питерского владельца. Сделать договор купли-продажи нормальный, поставить его уже на учет на Владимира, на нашего заказчика. Сейчас он немножко нагреется мотор, я сейчас его катнусь. Вот, и... Я бы тросики, конечно, подтянул бы, но тут люфтец такой не маленький. Не люблю, когда такой люфт. Так, тормоза надо качнуть. Так, задние тормоза есть, передние тормоза есть. Я бы тормоза еще вот так вот сделал бы. На шестерочку, вот, под свою руку. Сейчас спокойненько покатаемся, потому что техника еще не горячая, не нагретая. Так, 38 градусов, уже можно немножко погазовать. Очень часто меня спрашивают... Когда можно ехать? Доехать можно хоть с нуля, только просто не, не это, не хреначить его очень сильно. Вот сейчас вот 39 градусов, вот вам видно, не знаю. Вот. уже можно немножечко открываться, но не в отсечку, конечно. Долбить в отсечку не надо. Вот я включил вторую и сейчас попробую его нагрузить вторую передачу, чтобы она не выскакивала, потому что очень часто ломается вторая передача на всех мотоциклах. И неважно, Kawasaki, это Honda, Suzuki, Yamaha, не имеет значения. Вторая передача, это самая нагруженная из всех. Где на второй передаче. Сейчас попробую газануть чуть-чуть. Ну, вроде не вылетает. Нет, нормально абсолютно. Едет ровно. Так, набираем скорость чуть-чуть. Едет ровно, никуда не ведет его. Вот я его шатаю. Нормально. Нет, в принципе аппарат нормальный. Ни кривой не косой дтп было зафиксировано два штуки ну а как без этого тем более аппарат достаточно свежий и соответственно на нем могли сделать нормальную кассу то есть как бы купить мотоцикл там за 500 тысяч рублей как часто это делают и потом э, делают и проводят его по страховке зарабатывая на нем 200к и продавая его за 450, а почему нет? Вот. Передача прокладывается, вот шестая передача, ну все отлично работает. Сцепление, все нормально, ничего. Сбрасываю передачу. Задним тормозом подтормаживаю, вот руки. Нет, нормально абсолютно, вопросов вообще к мотоциклу нет у меня. Он мне даже нравится. Что бывает крайне редко, когда мне нравится Сузуки. одного кататься, конечно, обалден. Помните, да, когда Инна со мной ехала на море? Вот, и там Инна весила килограмм 75. Сейчас она, конечно, намного худее, намного компактнее, намного стройнее, так скажем. Ну вот, поэтому Потому что сейчас будет ехать намного приятнее, плюс ко всему мы это едем не полторы тысячи километров, как на тон Джиксере. А мы едем сейчас всего лишь какие-нибудь там 35-40 километров максимум, даже меньше, наверное. И, И попробуем его Жигануть. Все, сейчас вот приехали. Руки пожимаем. Документы, договорку при продаже. У меня вопросов вообще нет. Вообще нет вопросов. Там я руки бросил, разгонял его на второй передаче. Вообще вопросов нет. Все, Роган, твой мод Самары.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 цифры-буквы, то есть К1, К2, К3 это типа 2002, 2003, 2004 год. L это уже идет десятые года. Куда ехать я понятия не имею, буду ехать по главной, может куда-нибудь да увидим, заодно покатаемся. Достаточно удобный, комфортный мотоцикл, у меня рост 1,92 метра, ну для города нормуль.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 на третьей передаче я не знаю, что тут еще вещать а, посмотрите видео добро пожаловать к нам на канал также подписывайтесь в инстаграм посмотрите видео о том, как мы их подбирали смотрели я так понимаю, что такой контент как а, подбор как просмотр нескольких мотоциклов одновременно очень даже зашел а вот Z750 был такой, скажем так, крупный подбор. Там было 4 или 5 мотоциклов, я уже не помню. Но я их так аккуратненько и по чуть-чуть нарезал немножечко. То есть не стал полностью выкладывать видео. Самые основные такие элементы, которые были. Здесь, я думаю, то же самое будем делать. Если честно, я понятия не имею, куда мы едем. Мы едем по Москве. Но я Москву знаю не так хорошо. Западный округ знаю хорошо. Юг, в принципе, ничего. Север так более-менее. А вот восточный округ вообще не знаю. Так, нам, наверное, все-таки надо будет повернуть налево. Я так чувствую. Все, я понял, где мы есть. Сейчас опять налево. На светофоре налево. Из Измайловское шоссе, да. Тебе там удобно? Не очень. Не очень? Это джиксер. Ты же сказала, что на джиксере будет удобнее, чем на Дивелле. Не? Я не слышу. На 750 другая сады. Да ладно. Ну вот вам мнение заднего эксперта. На джиксере ни хрена не удобно можно жить да если не по кочкам то можно типа нормально какой ты мощный Айф. какой ты молодец кстати меня подогревает мне кажется снизу сидушка. Ну, то бишь выхлоп, наверное, какой-то прям под задницу теплый воздух пошел. Ну, джиксер хорош, конечно, на верхах, как и Ямаха, в принципе. Он на верхах, конечно, хорош. На низах он никакой. На Ямаха на низах еще хуже. Тормоза у него так себе. Хотя стоят колодки Бремба но очень часто ставят Ямахи R6. Или R1, R6. Вот, их очень хвалят, Ямаховские тормоза. Вообще Ямаху. Сколько сказать о Ямахе, ну, все, кто ездит на Ямахах, на любых моделях, даже на чоперах на тормоза жаловаться вообще грех, потому что тормоза у Ямахи, я считаю, самые одни из самых лучших, ну, из четырех японцев, я не знаю, может быть, Дукати там чем-то круче, или БМВ, в Дукате я как бы ездил, но я могу сказать, что я их знаю лучше, чем японцев, но японцы я побольше щупал, конечно. мы едем, как хрен пойми кто, надо, короче, вылазить отсюда. Так, на вторую передачу и погнали. Вот поэтому вторая передача самая нагруженная, хотя мы едем 70 км в час, но вот она самая нагруженная, потому что вторая, третья обычно в городе. Хотя можно делать то же самое на первой, но этого на первой никто не делали. Хотя мы едем хрен знает, Гастелло, Бакунинская, Рубцовская набережная, так, на набережную. Едем туда, куда я знаю Дядя меня не видит, поэтому лучше ему уступить Только Мы, походу, не в ту сторону едем часто мне люди жалуются, что у них диски как будто да, то есть у них вот диски либо шатаются очень сильно. Я вам скажу, почему это происходит. Диски очень сильно выгрызаются, либо расшатываются, тогда, когда вы идете на торможении и идет куча ям. То есть если вы видите там какие-то неровности дорог, вы до них тормозите, а по ямам все равно вы едете на скорости. То есть как бы в любом случае вы не будете ну, не остановитесь перед ямами, да, и вот ночью многие едут, например, ямы видят там, или вот такие неровности какие-то дорог и давай тормозят до упора то есть, и соответственно из-за динамической нагрузки дисков ну, тормозов получается, то есть представляете да, что вы тормозите, а он а, в ямку попадает и соответственно резко вот это вот получается тык дык дык дык дык, -дык по дискам из-за этого очень сильно а, расшатываются шайбы дисков и из-за этого очень сильно выгрызаются диски, потому что Динамическая нагрузка, она, она присутствует. Я ему уступил, потому что мне казалось, что хотел вправо. Я просто стараюсь предвидеть все ситуации. И как бы гонять, конечно, можно, но ради чего? Я и так уже иду почти на пределе. Вот куда отгонять? Вон, пожалуйста, пробка. понятия не имею, куда я еду и куда мне надо. Вот, Третье кольцо. Ну, пойдем на Третье кольцо, потому что я там хотя бы понимаю, куда ехать. Центр практически не знаю вообще. А, потому что я не из Москвы. Очень многие подписчики наверняка знают, что мы сами родом из Ростова-на-Дону. И как бы да. Мы из Ростова. А, ну вот мы получается на третье транспортное выехали. И теперь я, похоже, знаю, куда ехать. Вот такие показушки. Я люблю, когда я могу предвидеть, что происходит. Я не люблю гонять как малешоный 200, тем более сзади сидит жена. Да и ради чего? Ради ваших лайков. Но знаете как? Я уже, видимо, вышел из этого возраста, который за лайки исполняет какие-то моменты. Так что извиняйте. Вот я иду в 82. Здесь вы совершенно не или помню 80 вроде или 60. Кстати, слышали, да, что если типа, в тоннеле смещаются в другой ряд, типа там вешают камеры, в тоннеле-то камер нет, а вроде как говорят, что будут или будут, или уже повесили камеры, которые фиксируют, по какой полосе ты заехал и по какой выехал. Соответственно, если не совпадает, то значит при, приписывают а, смещение по полоске, ну, то бишь, как это правильно, короче, движение по полоске 1-1, по, по полоске сплошной. Приписывают по ней нарушения. Типа, если ты заехал вот, во второй полосе, ты сюда, во второй полосе и должен выехать. Ну вот, я не знаю, то ли как бы это слухи, то ли что. Ну, как бы такая информация где-то у меня проскакивала. Где-то кто-то мне говорил. Так, надо, короче, выбираться отсюда. Нижегородская, Давай. Включай мудила. Этот тоже. Вот таких вот уродов надо бояться, потому что он сейчас может сместиться вообще. О, пожалуйста. Поворотник, включай, поворотник. Превысила, что делать? Но я никого не призываю повторять то же самое. Вот это, вот это, вот это. хочет ехать. Я никого не призываю ездить так же, как езжу я. А, я не кричу о том, что у меня супер опыт. Но Тут опять же поворотник, ну ты включишь его, твою мать, а? Спасибо. Повелять и позадумать. Ну, поворотник включил, но. Можно было в него вляпаться по полной программе. Я еще по зеркалам смотрю, не знаю, как делаете вы этот или нет. Но когда я смещаюсь слева вправо и выхожу между машин, я еще смотрю по зеркалам, чтобы сзади какой-нибудь летун не шел на мотоцикле каком-нибудь литровом поэтому тут надо полностью быть сконцентрированным и как бы выходя на дороге особенно на спорте нужно чувствовать себя пилотом вражеского самолета где все хотят тебя сбить тебя просто не видят вообще забудь что тебя видят забудь что ты там какой-то там охрененный а глава дорог. Ты никто на дороге здесь сейчас. Потому что тебя можно просто цепануть. Тебя можно просто цепануть. И если у него будет царапина, то на мотоцикле это будет, ну, как минимум, неприятный воблинг. А он, ну, вполне вероятно, что даже падение. Просто царапнул бампер. Я на маленькой скорости на мотоцикле CPR 1000 r или R, там как правильно. Эксперты скажут. Вот. Я на нем шел. Я на нем шел 40 километров в час, пробка катилась 20. А, у меня загорелась лампочка топлива. Я просто глаза опустил вниз, поднимаю, а бусик уже вот так вот меня смещает. Я ему цепанул, буквально там чуть-чуть снес бампер под ножкой. Но я уже валялся. Потому что я. А, как бы меня оттолкнуло в другую сторону и соответственно я боялся зацепить еще какую-нибудь машину и мне пришлось руль просто вот ну вот резко положить мотоцикл вот просто вот я контролением в другую сторону не удержал на ногу так получается так, аккуратненько приземлился но я же, скорость там была около нулевая там километров может быть при падении километров 10-15 час было вот и как бы чтобы не зацепить другую машину мне пришлось его прям вот контролением в другую сторону естественно когда говорят, типа, положил мотоцикл, ну, не знаю, может быть, действительно я его и положил. Ну, как бы я реально хотел удержать, но не удержал. Поэтому он у меня упал на белую сторону. Вот, на ту же сторону, в которой я и ударил машину. Но как бы я, меня признали невменяемым, хотел сказать. Меня признали невиновным, соответственно, потому что... А, он, он смещался получается с левой полосы на правую а я шел именно по этой полосе у него колеса стояли уже смещавшись на другую полосу так вот это была скорость около нулевая а тут как бы если большая скорость, ну, кстати, вот на 100 км в час, если тебе, например, мотоцикл цепануть вот так, то уже а, как бы он сам по себе выровняется. И очень часто люди а, неправильно делают, например, когда бабла начинается, они пытаются оттормозиться еще сильнее, увеличивая вот эти вот колебания. Если есть возможность, лучше открутите ручку. Лучше вот просто откройте и все, он разгрузит немного переднюю вилку. Он разгрузит немного переднюю вилку и, соответственно, будет мотоцикл немного выровняться. Но если уже некуда тормозить... Я очень часто вижу, что люди просто ловят богу и пытаются с ней бороться. То есть руль влево, они а руль вправо. А пока они руль вправо тянут, он уже уходит вправо. Соответственно, они еще больше помогают. Лучше либо отпустите руки, он сам выровняется. Либо... Просто откройте ручку газа. Просто откройте ручку. Все. Больше от вас, вас, вас ничего не требуется. Я вас уверяю, что падение в вашем случае будет меньше. Если бы все делали хотя бы вот так. То есть, как бы я понимаю, когда уже перед столкновением, а, там уже хочется тормозить, там уже да. Там уже, если некуда разгоняться, некуда открывать ручку, тогда другой вопрос. В большинстве случаев люди просто там ставят его. На заднее колесо немножко открывают газ Он у них, соответственно, мотоцикл Отпускает ручку, испугавшись У них мотоцикл Соответственно, ложится на переднее колесо Немножко с изгибом Мотоцикл идет в одном направлении, а колесо немножко в повороте И у них начинается вот эта болтанка Из этой болтанки люди начинают с ней бороться Просто откройте ручку газа, разгрузите немножко переднее колесо Он пойдет прямо Ловил ли я воблу? Ловил однократно. Вобла происходит потому что у вас нагружено переднее колесо. Куда ты едешь на велосипеде? То есть на велосипеде на трешке можно, а на скутере нельзя, да? обидно случай. У меня скутер совку идет, а он на велике выехал. Проезжаю в тоннель. Я не знаю, я особо не исполняю. Вот сейчас можно было здесь, меньше исполнить, но опять же, я сижу с пассажиром, с моей женой. Вот. Исполнять ради чего? Ради лайков? Нет, спасибо. Ради того, чтобы ее повеселить, пощекотать ей нервы? Нет, спасибо. Мы уже отщекотали свои нервы, у нас было и падение. Ну, вы наверняка знаете всю нашу историю, если вы следите за выпусками на канале «Глобус Монт». Кстати, кто не подписался на канал блогу смотрики вот этой девочки, которая задний эксперт, то тогда вы многое потеряли. Там про экипировку намного много чего интересного рассказывает. Вам все равно занять себе, убить время, чтобы что-нибудь посмотреть. А нам приятно. И за лайки тоже. Кстати, жду к этому видео минимум 4 дизлайка. Минимум, а то и 5. Потому что у нас есть Uh, видимо, они даже не подписаны, но у них какая-то есть там оповещалка, что выходит видео, только-только видео uh, выходит, сразу висит дизлайк. После того, как видео прошло, еще 4 дизлайка. То есть есть люди, которые прям дизлайкать дизлайкят комментарии не пишут, ну они ж ноунеймы, no типа они скрытые, все из себя не могут показать свое лицо и сказать, что это я поставил дизлайк и за что. Они просто так вот, ну так, А на самом деле мне за дизлайки вообще кофе. Хоть все дизлайки будут, мне вообще плевать на самом деле. Если вы ставите лайки, спасибо, если дизлайки, то это в принципе такое же спасибо. Потому что лайк или дизлайк это не ухудшение, как это сказать, это неплохо для канала, это хорошо. То есть лайк и дизлайк это по факту реакция на видео. И вот если никакой реакции нет, тогда это плохо. если вы поставили хоть лайк или дизлайк, это уже хорошо. Красавчик. Мустанг. Мустанг GT. Вот так вот я ехал, просто глаза вниз запустил, поднимаю глаза и вот такой бусик мне перекрыл дорогу. Я О! ехал реально вот так вот, но ну, километров 30 была скорость вот так вот. вот как... Причем в этом же самом месте, только с другой стороны, в обратную сторону. Я смотрю в зеркала, чтобы меня видели. То есть, обратили на меня внимание или нет на мои виляния. Вот я вижу, что он меня видит, я спокойно еду дальше. Если я вижу, что он меня не видит, я лучше приторможу. Пускай, если даже и будет какое-то столкновение, оно будет не настолько серьезное. Вот он меня увидел, он подвинулся. Спасибо. Там что-то ДТП какое-то, похоже. Я постоянно держу ногу на заднем тормозе. Мне говорят, ой, фу, да ты неправильно ноги, стопы держишь на тормозе. Типа надо на носочках сидеть, а ты сидишь, типа, там на середине стопы. Идите в жопу, господа мои, друзья, и не другие. Кому не нравится, как я держу стопы, я посмотрю, как вы будете. А... Так, там что, скоро едет, да. Я посмотрю, как вы будете ехать, и в случае чего нужно будет тормозить. Задний тормоз неэффективен, ну да, да, да задний тормоз неэффективен, а, в принципе, да, но как, как первое торможение, чтобы нагрузить вилку, то есть вы тормозите сначала задним, потом у вас руки переходят постепенно и, соответственно, вы уже тормозите переднюю, вы нагружаете, получается, вилку, переднее колесо, пятно контакта немножко увеличивается, зацеп улучшается и потом только вы, перенося руки, либо соображаете, что надо тормозить, вот так вот. Короче, что там я объясняю? Я не тут не мотошкола. Мотошкола, он есть куча видео, а, куча разных мотошкол, которые себя пиарят, рекламируют. Я вам скажу, что есть люди, которых мы когда-то там что-то обучали, знакомые друзья. И я вам хочу признаться, что все живы-здоровы. Да, было в одного жесткое ДТП, но там. Он вообще без вариантов было, он просто шел очень много большая скорость была по трассе причем и газель какая-то выезжала решила развернуться там или что-то такое вот он в газель вошел на x4 как-то так да и проедут Мне многие говорят там типа вот приборка не да на какой хрен приборка вообще нужна приборка нужна чтобы просто понимать сколько там бензина масло и тому подобное а вот типа за ней следит я вот иду столько то вот у меня после 180 не работает приборка типа у меня задушена у меня типа f 4 а и у меня недавно человек записал, написал и у меня приборка до 180 типа приборка у меня до 180 вот и типа я не вижу, то есть типа скорость 180, и потом она упирается. Мотоцикл типа едет дальше, то есть он раздушен, стоит Power Commander, а вот приборку, я же надо перепрошивать. Ну ладно, сколько это стоит? Я говорю, ну тысяч пять, наверное, это перепрошить приборку. Ну, примерно, я не знаю, сколько. Это. У нас там есть человек, который этим занимается. Сколько он возьмет, я не помню уже там. Вот. Соответственно. Я говорю, а зачем вам ее перепрошивать? Ой, ну, типа, ну, чтобы скорость пока... Я говорю, зачем? Ну, после 180, блин, ну, точно на приборку смотреть не надо. Надо на дорогу смотреть, что там происходит. Поэтому... По приборкам, ой, типа, там у меня приборка потекла. Там у кого-то на харнете. Типа, надо приборку поменять. На кой хрен вам нужна приборка? Ну, вы, блин, вот одна цифра затекла, и, блин, непонятно, едете вы 80 или 85, да? То есть, как бы, ну, 8 видно, и все там, что... 100... 180 будет, будет видно, как 18, потому что ну, затекла первая цифра, вернее, последняя. Блин, ну вы же понимаете примерно, что вам эти вот эти вот цифры. Нет, надо купить себе приборку за 30 для того, чтобы поменять, чтобы видеть, какая скорость. Блин, ну бред реально. Если у вас не работает, например, показатель а, бензина, это да. Показатель, например, масла, а, что не работает, что типа датчик давления масла. Я смотрю по зеркалам, аккуратненько пробрался, машина в меня чуть не вошла. Но причем он был сзади и он смещался с другого ряда, он меня не увидел. Я ему помахнул, сказал спасибо, что не въехал. Это был крайне вот такие вот тормозы вот такие кочки. И вы на тормозах когда идете, вы убиваете себе диски. Короче говоря, буду теперь вот ездить и вам вот такие вот видосики снимать, то есть как бы то, что мы перегоняем, и просто говорить свои мысли. Если актуально. Ставьте лайк, пишите комментарии, типа, да, круто, да, спасибо, это было бы замечательно, там, или что-нибудь такое, хочу, там, такие видео смотреть. Я вот сейчас, э, за сегодня мы будем перегонять три мотоцикла, ну, два это точно, то есть один вот этот вот, второй мы будем перегонять pz 6 n ПЗН, pz 6 n если кто не услышал, Николай, ну, в смысле, Naked, да, вот. И, соответственно, будем перегонять еще, может быть, Versus а 650-го. Вот, но это еще не точно. Вот, и сегодня мы должны были еще купить один мотоцикл. Это все мотоциклы купленные, и проданы? И сегодня мы должны были еще перегонять мотоцикл Yamaha 650 -я... А, как она называется? Это? Чоппер, как он, блин, забыл. Вот, 650-я драга, короче. Вот его мы тоже должны были перегонять, но человек сказал, что он, типа, будет только через пару дней. Вот, типа через пару дней только будем забирать вот. Так что сегодня у нас Получается произошло Три а, закрытия сделки То есть у нас сейчас мы вот этот купили Потом мы поедем забирать ВЗН, это тоже закрытие сделки а, И сегодня у нас Еще будет тоже закрытие сделки По Versus Так что Когда мне говорят, что, ну не мне, а когда Пишут у себя в рекламах, вот у нас Мы крупнейший подбор на не знаю там в россии там что-то такое блин ну а с чем вы сравнивали вот если вы там какой-то крупнейший подбор я не знаю кто там крупнейший я не сверял просто мне скидывают типа там а, люди какие рекламные слоганы используют люд... те кто считает нас конкурентами хотя я вообще никого не считаю конкурентами мы работаем нам вообще нам никто дорогу не переходит если они берут те заказы которые а мы от которых мы отказались то это ну, как бы их дело хозяйское они там себе рекламу понаделали вот мы крупнейшие на юге на, в россии да окей просто с чем сравнивали кто проводил аудит или как это сравнение да кто с чем сравнивал объясните у нас работы непочатый край вот Я говорю, только за сегодня у нас три сделки и причем Сервис еще ремонтирую, успеваю все сам, все сам. Там и на основном на покраске, там на подмоге, я все это дело тоже ковырял. И плюс подборы, осмотры. Плюс у нас еще роман работает, плюс у нас еще в сервисе три человека. Кого да, вот там что крупнейшее? Да, окей. Я, знаете как, я не кричу о том, что я профессиональный подборщик или там. Подбор от профессионального механика или там эксперт, всех экспертов над всеми экспертами, блин, да ну вы себе регалии понавешали, а ну и что толку-то, ну то есть для молодежи можно какой-то там, какой-то массы людей, которые либо вообще не в теме, либо которые нужны вот эти все регалии, а, мол типа там профессиональный, да вот это вот слово. Это может быть ими заходит Я заметил, что к нам обращаются В большинстве случаев люди 25 плюс. Вот, то есть 25-30 лет Что то меня гонит. блядь? Ты что, дура, что ли? Да? Сидит тёлка в телефоне И ещё меня нагоняет Я еду 90 по Кутузе Она меня, короче, еще подпирает Причем одним глазом в телефон Другим глазом на дорогу Чаще на телефон Так, ну короче, надо валить отсюда это я действительно пенсионера включил. У меня руки немного затекли, если честно. Я, конечно, могу проехать, но не хочу рисковать. Кого-нибудь, не дай бог, что кто-нибудь будет объезжать ямку, я манала задела. Я вам скажу, что гонять нехорошо, но бывает это очень э, небезопасно ехать медленно в потоке. Очень небезопасно. Вот как, например, сейчас меня вот этот мерин поджимал. Блин, ну лучше ехать в потоке плюс 20 километров. То есть э, я придерживаюсь всегда правила, поток плюс 20. Это самая лучшая, я считаю, скорость для мотоциклиста. И вы особо ничего не нарушаете, ну и кроме случаев, если, конечно, поток не идет, больше скорости на 20 км в час. Вот. И, в принципе, вы остаетесь всегда прогнозируемыми и всегда видите, что происходит. Так, что то случилось? Машины ударили, что-то? Что-то там случилось? Проверка документов. У меня немного затекают руки на джиксе, вот я, кстати, заметил. коробку уезжайте на всех оборотах То есть не в отсечку конечно не туда нажал хотел поворотик отключить кстати вот мне очень нравится в этом плане для да руки бросить мне очень нравится в этом плане во Вьетнаме то, что там все время бибикают, то есть как бы там понятное дело едет везде биби биби ба би понятное дело это не очень приятно в плане звука, да, но э, там все время есть какое-то вот опять менингина лежит, а, представляете да вот сейчас она висит там 50 плюс. тогда она 75 наверное плюс, вот толстенькая девочка была, упитанная, вот э, вот мне в этом нравится в плане нравится во Вьетнаме то там у них все бибикают и предупреждают. Там, я считаю, намного безопаснее, потому что ты бибикнул, тебя увидели, тебя услышали. Даже если он в зеркала не смотрит, он все равно тебя видит, если что. Ну, я же говорю, там я не видел ни одного ДТП, сколько мы на скутерах ездили, сколько мы там пешком ходили. Даже малейшего какой-то там Цорхана, или как это, Пашорханова какого-то столкновения не видел. Ну... Там особо и не гоняют, кстати, может быть из-за этого, потому что они особо не торопятся никуда. Еще 27 секунд ждать, у меня руки не имели по мелочи. Вот в этих перчатках я падал на Хонде Магни, шуршали по асфальту метров 50. Смотрите, до сих пор живые. Этим перчаткам они были куплены в 2009 или 2010 году в Ануче. До сих пор живые. Но я не рекламирую. Они, кстати, очень теплые. Это типа я взял для весенних покатушек. Потому что я катаюсь, ну катался и катаюсь, если был бы сейчас мотоцикл, я бы катался тоже. Я катался в Ростове, с марта. Начиная с начала марта месяца, то есть только-только снег сошел, только температура переросла там в плюс 7, я уже выезжал. И заканчивал в основном в декабре где-нибудь там на свой день рождения 28 вот перед новым годом потому что в ростове снега снег если бывает то только в январе ну либо где-нибудь там в конце декабря выпадет что-нибудь перед новым годом и все в основном такая слякоть но ну, в москве конечно вообще слякать ужасная кстати в ростове мне в этом плане очень нравится тем что на... там если дождь пошел то он пошел просто вот он вот он вылил из себя всю воду и ненависть, и злость, прям очень сильно, с грозой с большой, а, и там буквально два часа залил весь Ростов чертовой матери, Ростов в коллапсе, а, там лужи огромные, там ливневки не успевают работать, там машины едут там по машины в воде, и все, и потом две недели лета. вот прям две недели, вот солнце, хорошая погода. В большинстве случаев случается именно так, вот. а вот в Москве вот это мне вот не нравится, то что вечно вот эта какая-то, вот это вот блин, все время какой-то пипец постоянный, вот, и хрена ты широкий, вот, какой-то пипец постоянный, а, то что вот едешь, вроде вот, вот, вроде вот, вот такая вот погода, вот, вот, что это, ну, либо облачность, либо какая-нибудь серость, ну это еще ничего погода, еще хорошая считается. А это конец марта, вообще-то, на секундочку. Ну, поехали, поехали. Поехали быстрее, а то на светофор не успеем. А ты даже не налево уходишь. Панч, панч. А вот тут меня камера ловит, и в Веню постоянно камера ловит. Вот. Никакой воблы нет. И забудьте вы про эти демпферы, если стоит с завода демпфер заводской на мотоцикле, то это актуально. Если с завода демпфер не стоит, он вам нафиг не нужен, потому что на заводе уже все прекрасно, все про вас продумали за вас. Вот. Когда люди ставят себе вот эти китайские демпферы за 3000 рублей с Алиэкспресса, мне просто смешно. Я считаю, что это просто пустая трата, мать его, денег. А, как можно сравнивать а, демпфер за 3000 рублей или за 50 тысяч рублей то есть вы реально думаете что а, демпфер за 50 тысяч рублей это просто а, чисто за бренд ну знаете за бренд я считаю там берут обычно плюс 20 процентов да ну вот мне например человек тоже один говорит давайте поставим демпфер давайте на кого ninja я ему говорю 75 тысяч рублей он что это официальном магазине в, в, в, это, в кавасаки он говорит, а может лучше вот этот который за 12 я вот так вы можете себе представить, тот, который за 12, это тот, который стоит 3,5 на Алиэкспрессе. Я говорю, как бы, блин, ну, то есть, 12 тысяч рублей в наличии в Москве, либо вот в Москве, который за 70, или за 60, не помню, там стоит, который в наличии в Москве, а оригинальный Yolens, понимаете? Ну, не может быть такая большая разница, только исключительно за бренд и, как бы, за технологии, да, то есть, как бы, там изготовление совсем другого типа идет успеем ну в принципе все, мы приехали сейчас поедем, еще один ролик снимем я буду ржать, если я сейчас еду у меня камера уже выключилась, батарейка села а я все еще еду, какую-то фигню вещаю вот это было бы ржака вообще Так, жопу все. Что ты не можешь определиться, куда тебе надо, что педалага? Если нравятся такие видео, типа с комментариями, как я еду и что-то рассказываю, пишите, ставьте лайки. Может и даже не лайки, может быть и просто написать, сказать, да, круто, хочу такие видео чаще, Патрик выкладывает такое чаще, типа там, где ты катаешься. Вот. Все, мы приехали, кстати, от этого сервиса скоро мы съезжаем, если что А так норма аппарат, сейчас я Ину засниму, что она скажет Поэтому мне они не нравятся, сейчас покажу Вот я сижу просто, просто на жопе угу. А вот здесь я сижу вот так угу. Вот, вот так уже? Вот на вот этой вот перегородочке. А, да, вот И когда ты едешь, это, ага. это очень неприятно. Она очень высокая, Она очень... Вот эта вот часть, а -а -а. вот она. Она очень выпирает. И мне кажется, здесь еще база чуть-чуть длиннее. Ой, ну. ну... Чем у вот эти. Чем у Маруси. А -а -а. Ну, на Маруси ты, ты, ты, ты? поприятнее. Та -а. Вот так вот сидишь. Вот так. А -а -а. Вот здесь. А здесь сидишь вот тут. Угу. Вот этим очень не нравится. И, ну, ну, это соответствии... хорошо, если я залягу, и ты, если ты с... ляжешь, там, тогда я, я лягу дальше, угу. но тогда я не буду доставать до бака, угу. потому вот что, это... что я еду, я еду вот вот так держусь, то есть мне чтобы тебя ну вот, вот так вот у меня вот они пальцы, они прям они мившие, потому что я держусь вот так. Ну но... не... не зашло. О, а еще сидушка мокрая, у меня теперь сижу по А она только всю, да. А теперь как отписалось? Я, я, я, <свят> я почему-то вот, вот, наверное, люди сзади ехали и думали, что я, не, это... я об Нет. Нет. Я здесь, вот, Нет. Мохла, я <свят> Ну все, друзья, вот мотоцикл приехал, вот вам мнение заднего эксперта. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал Кинни. После того, как мы забрали мотоцикл, мы провели ему полную диагностику двигателя, замерили ему компрессию, замерили давление масла в двигателе. Обязательное условие замер давления рампы. Все оказалось по мануалу. Мотоцикл практически не требовал никаких вмешательств. Максимум, что мы сделали, это мы поменяли масло. Также после замены масла давление маслонасоса улучшилось почти в два раза. На данном рисунке вы видите замер плотности антифриза, что соответствует его замерзанию минус 40 градусов. Поэтому менять мы его не стали. Поправили дренажную трубку, выходящую из бака, который убирает влагу. Собралось много воды в баке из-за перегнутого шланга. Заменили масло и фильтр. HF-138. Масло матюль 3 литра. Долили антифриз и доли тормозную жидкость. Все остальные системы и расходники оказались в достойном состоянии. Поэтому смысла в замене мы не видели. Аккуратненько отдираем здесь. Здесь липучки, а там резинка стоит с затычкой. Ее надо будет аккуратненько вот так вот вытащить. Вот здесь резинка. Здесь две липучки. Мы ее снимаем, откручиваем сидушку, подключаем аккумулятор, катаемся. Берем ключик на 5, откручиваем здесь, точнее сказать, шестигранник на 5. И откручиваем здесь. Затягивать сильно нет необходимости От руки так слегонца затянуть Поднимаем сидушку Здесь аккумулятор, я сейчас одну клемму скину Соответственно прикручиваем аккумулятор Заправляем бак бензина ну там, не знаю, литр, чтобы доехать куда-нибудь там до заправки И катаемся, наслаждаемся Вот эти две клеммы открутил Одну клемму вот эту вот я прячу куда-нибудь вот сюда, не забудьте ее подключить И, соответственно, минус я вывожу на улицу, чтобы пековцы видели, что масса отключена Так, в баке бензина нет, желательно не включать мотоцикл Потому что бензина нет, можно будет спалить себе насос Короче говоря, сначала залить бензин, только после этого заводить. Там его очень мало, поэтому есть вероятность того, что может отвалиться насос, топливный насос. Здесь еще есть такая вот ботва. Это типа под телефон. Вставляется вот с этой стороны. Для того, чтобы телефон обжимать. Ну, короче, я здесь ее положу. Да, документы я положу сюда с ключом. Один ключ будет здесь. я его прицеплю каким-нибудь хомутом, чтобы он не потерялся. Когда будете ставить на место, будьте аккуратны, чтобы здесь зацепиться вот так здесь так цепляетесь и аккуратненько его защелкиваете под резинку в резинку вот сюда а снизу можно посмотреть для того чтобы попасть очень часто отламывают вот эти вот писюны одной рукой неудобно вот здесь снизу смотрите чтобы писюн попал в резинку вот она клемма вот он мотоцикл в таком состоянии я его сейчас управляю. С собой обязательно бензин, шестигранный ключ на 5 и с собой отвертку, если хотите уехать своим ходом. Ну и, соответственно, шлем хотя бы. Вот это все.